Всем привет! Благодарю учителей за этот тренинг, очень понравилось. Основное, что хотела бы отметить, это то, что потрясающее состояние, возвышенное. Трудно его описать. Информации на самом деле много всегда. Информация интересная, ощущения неописуемые. Благодарность нашим учителям. Очень-очень ну, благодарна. Мы были на тренинге, посвященной мантре Шивы. Поэтому благодарность.